Thank okay. you. ¿Qué Sí, Yeah. <laughs> Мы как бы говорим, что если говорить то государства, то мы уходим оттуда, когда мы начинаем говорить о развитии нашего государства. И вот то, что мы сейчас говорим, является не развитием нашего государства, а развитием нашего государства только в одном В этом году очень зрели, что можно было реализировано, что приобретение всего семьи и специальных удачного президента, The okay. next в том, что он ну, предстоит на него. Я думаю, давайте отсюда, и политического И и Это...